Так, друзья, я всех приветствую. Напишите, пожалуйста, в чате, как меня слышно. Плюсики поставьте. От 1 до 5, там, как слышно. Ага, все, вижу, спасибо. Так, Сегодня нам информацию даст сам президент компании Source Energy, уже, так скажем, известной компании по всему миру. Александр, сейчас, если он на связи. Саш, скажи, если ты на связи. Да, слышно меня? Да, здесь слышно. Ну, все, в принципе, ты в эфире, можешь начинать. Ага. Я приветствую участников данного мероприятия. Спасибо, что нашли время поприсутствовать на нашем вебинаре. Сегодня будет очень важная информация для всех. Эту информацию нужно успеть в течение часа. Я попытаюсь дать максимум информации. И я думаю, что разобьем вебинар на две части. Сегодня будет вводная часть, я расскажу о компании. А завтра техническая часть и ответы на вопросы, которые у вас возникнут после сегодняшнего мероприятия. Начнем мы с самого начала. Я расскажу о технологии, которые являться основой нашей компании, расскажу, что у нас сделано на сегодняшний день, напомню, компания у нас полтора месяца, и расскажу о планах на ближайшее будущее. Итак, все началось еще в 80-е годы, когда наш учитель Александр Сергеевич Кабушов, который разработал данную технологию, ходил и обивал пороги наших чиновников в России, пытался донести для них информацию о том, что он сделал, убрал магнитное сопротивление в генераторе. Но никто на него не обращал внимания, и человек потратил несколько десятилетий на то, чтобы просто донести до людей эту информацию. Ничего у него не получилось, потом распад Советского Союза, и человек уехал в Италию и там начал продвигать эту технологию. И вот сейчас мы поподробнее о ней поговорим. Итак, все, все мы понимаем, что электричество на планете является неотъемлемой частью нашей жизни. Все люди так или иначе пользуются электроэнергией, но вот откуда она берется, многие даже не понимают и не знают. А берется она с электростанций, с угольных или атомных. И вот на этих электростанциях все электричество идет из генераторов. Генераторы на этих электростанциях размером 2-3 метра, но для того, чтобы их повернуть, используются крупные промышленные предприятия, такие как угольные или атомные электростанции с тысячами рабочих мест. И все, все это предприятие вместе с людьми занимается одной задачей, это вращение ротора этого генератора. Для того, чтобы нам получить электроэнергию, нам нужно повернуть генератор по его оси. Но этим генератором уже больше ста лет, так и технологии, которые их вращают. И сейчас мы поподробнее об этом поговорим. Я сейчас попытаюсь открыть слайды у себя на компьютере, для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, как устроены электростанции, что такое магнитное сопротивление, и как это магнитное сопротивление, а именно... Его отсутствие полностью поменяет сейчас и энергетику на всей планете, промышленность и так далее. Так, сейчас я открою слайды и попробую сделать доступ к рабочему столу. Радик, дай обратную связь. Видно ли изображение, которое я вывожу? Да, Саша, видно. Вот давайте разберем на вот этой схеме, как работает атомная электростанция. На самом деле атомный реактор не несет никакой энергии, мы не получаем с ним никакой электрический ток. Вот первая часть, вот это, в овале, вот это атомный реактор. Все, что делает атомный реактор, это просто нагрев воды. Атомный реактор, как чайник, репетит воду, больше никакой функции он не выполняет. Так вот, атомный реактор нагревает воду, дальше эта вода, нагретая в пар, попадает в следующий отсек с паровой турбиной. Паровые турбины – это инновационное решение, которое предлагают нам несколько стран, в том числе и Россия. И весь этот механизм создан для того, чтобы просто повернуть ротор генератора. Вот следующий этап после паровой турбины идет сам генератор, который вырабатывает электрический топ. И вот на атомной электростанции сам генератор обычно ну, 3-4 метра в длину. Это небольшое такое устройство, похоже на электродвигатель. В принципе, это и есть синхронный электродвигатель, который вращает в обратную сторону. То есть, по сути, у наших электростанций даже нет настоящих генераторов, которые вырабатывают электрическую энергию. И потом уже после генератора эта электроэнергия, она идет к нам как потребителю. Но при этом мы не понимаем, что для того, чтобы работали наши устройства, такие как компьютеры, ну и вообще вся... Система, которая подключена к электричеству, все это работает благодаря тому, что мы сжигаем колоссальное количество ресурсов. Уголь, нефть, газ или ядерное топливо Колоссальное количество, Огромное количество персонала работает в этой отрасли. Но никаких инновационных технологий уже 150 лет в этой отрасли не было. При этом все страны подошли к такой точке, что сколько энергии страна вырабатывает, практически столько и потребляет. И сейчас в век новых технологий есть инновационные решения у всех стран и в социальной, и в экономической сфере, и в технологиях различных транспорта и так далее. Но и у этих стран. Нет россии, Я думаю, для того инновационно во всем мире, к тому мнению электростанции, потому что другого источника энергии наполнителя такого мощного нет. Но они не знают, что есть генератор, который не имеет магнитного сопротивления. И вот магнитное сопротивление – это такая вещь. Вот 150 лет назад я, человек, который сделал этот генератор старый, который сейчас везде используется, он просто сделал не совсем правильно. И Александр Сергеевич Кубушев, который 30 лет потратил на исследование энергетики, электричества, эфира. Он пришел к тому мнению, что генератор сделал неправильно, разобрал его еще в 80-м году, не сделал так, как нужно, расставил все детали должным образом, гармонично, и при этом убрал магнитное сопротивление. Основную техническую часть мы разберем завтра на следующем вебинаре, а сегодня я расскажу основные аспекты нашей компании. Так вот, из, а, магнитное сопротивление... Это колоссальное сопротивление, которое можно преодолеть только при помощи крупных паровых турбин, которые десятилетиями разрабатываются такими компаниями, например, как Siemens. И, например, если вы возьмете к обычному генератору, привяжете на электростанции, например, КАМАЗ веревкой, то КАМАЗ, даже двигаясь с места, не сможет повернуть ротор генератора. Настолько велико там магнитное сопротивление. А для автовладельцев это легко понять, Вот когда вы садитесь в автомобиль, заводите автомобиль без включенных электроприборов, ваша машина работает ровно, вы смотрите на тахометр, обороты держатся там на уровне там, тысячи или 800. и когда вы включаете электроприборы, то обороты двигателя резко падают. Незначительно, но все равно падают. О чем это говорит? Это говорит о том, что маленький генератор, который находится у вас под капотом, при запуске включает такое сильное магнитное сопротивление, что тормозит двигатель автомобиля. Так вот, если убрать это магнитное сопротивление, то генератор будет крутиться так же легко, как и обычный электродвигатель, без какого-либо там колоссального усилия. И для того, чтобы его вращать, нужно просто приделать к нему маленький электродвигатель. Чем наши компании занимаются? Мы сейчас разрабатываем линейку новых генераторов без магнитного сопротивления, которые позволят нам... На основе этих генераторов построить бестопливные электростанции. Сейчас я попробую схематично вам продемонстрировать. Продемонстрировать вам схему нашей электростанции. Вот так вот она выглядит. Это генератор. Генератор, к которому приделывается электродвигатель. Вместе они соединяются ремнем. Генератор вращает двигатель. Двигатель вращает генератор, генератор питает двигатель. Замкнута система, которая не требует никакого топлива, ни угля, ни нефти, ни газа. При этом, например, для вращения 3-киловаттного двигателя, трех киловаттного генератора нужен всего лишь 60-ваттный двигатель. Вот для тех людей, кто хочет узнать или посчитать КПД данного устройства, вот посчитайте: на 3-киловаттный генератор требуется 60-ваттный двигатель. При этом у данной конструкции есть две трущиеся детали, это подшипники, которые крутят вал генератора и двигателя, и ремень, который их соединяет. Больше никаких изнашиваемых деталей в данном устройстве нет. При этом мы сейчас ведем переговоры с компаниями, которые нам предоставят подшипники, которые использовались и разрабатывались для полета наших советских луноходов еще в 80-х годах. Люди нам передадут эту технологию, и в наших устройствах будут использоваться подшипники нового поколения. За счет этого работоспособность нашего устройства будет продлена там, с 5 до 20-30 лет. Также нам предоставят технологии по изготовлению особо прочных ремней. За счет этих ремней мы также продлим срок действия этого устройства также с 5 до 30 лет. То есть в течение 30 лет, поставив это устройство, вы будете получать не электроэнергию без какого-либо вида топлива, независимо от каких-либо коммуникаций, существующих. То есть в чистом поле можно поставить данную электростанцию, подсоединить ее к вашему дому, и вы будете постоянно иметь свет, тепло, электричество. Можно выращивать, например, экологически чистые продукты рядом с вашим домом, при этом делать это круглый год. То есть зимой у вас будет отопление в ваших теплицах, и вы можете выращивать данную продукцию. Например, если данное устройство поместить в автомобиль, то автомобиль будет ездить несколько десятилетий без всякой подзарядки, не используя никаких аккумуляторов, ничего этого не требуется. Если данное устройство поместить в самолет или в подводную лодку, то в самолет самолеты и подводную лодку будет летать десятилетия, не требуется никакая зарядка, никакого экологического загрязнения. Это данная установка не несет, не требует никакого вида топлива, сокращает затраты на выработку электроэнергии во всех сферах деятельности, в экономической, в социальной. Это будет улучшение инфраструктуры по всей стране. И наша компания сейчас запускает производство данной продукции на территории нашей страны. Сейчас база Э, то есть такое центральное предприятие, на котором будет выпущена первая линейка, э, рассматривается это предприятие в Новокузнецке. Я вот сейчас в данный момент нахожусь в Москве и сегодня в 21:30 мы вылетаем в Новокузнецк для того, чтобы посмотреть это предприятие, будем вести переговоры с этими людьми. И если нам там все устроится, все понравится, то первое, пер, первое предприятие, на котором выпустится первая линейка данных устройств, будет в Новокузнецке. Э, по планам примерно к августу месяца запустить данное производство на 80-100 предприятиях в нашей стране. На данный момент мы составляем реестр промышленников и производственников, которые будут заниматься этим процессом. На данный момент у нас больше 50 предприятий оставило свои заявки для того, чтобы с нами сотрудничать, заключать контракты и производить данную продукцию на своих предприятиях. Также мы занимаемся разработкой и разработкой разработка системы доставки ресурсов для производства этих генераторов, а именно это металлы для корпуса и вала этого генератора. Также занимаемся проработкой и поставкой меди для намотки катушек на эти генераторы. Медь мы будем, скорее всего, добывать в южных районах, а вот по поводу металла еще переговоры ведутся. Так, напомню, компании, о компании, вообще, о ее запуске мы объявили в начале марта 2018 года. На данный момент сформирован отдел юристов, которые разрабатывают нам пакет документов для регистрации этой компании. Это очень важный момент, потому что наша компания должна быть мирового уровня, и мы должны взаимодействовать с предприятиями, с компаниями в разных странах, поэтому... У нас примерно два месяца уйдет на проработку именно пакета документов для подачи их на регистрацию в Министерство юстиции. Мы будем регистрировать Международное потребительское общество. И те акционеры, которые сейчас поддерживают развитие нашей компании, будут являться соучредителями данного Международного потребительского общества. Для того, чтобы стать акционером компании, наша компания выпустила э, свою криптовалюту. Мы называем ее «Мегаватт-контракт». Это контракт между вами и компанией на поставку вам одного мегаватта часа электроэнергии. Также из-за этих мегаватт контракты вы можете приобрести нашу продукцию, а именно наши бестопливные электростанции. Причем эти бестопливные электростанции можно будет приобрести только за наши контракты и никак иначе. Мы не будем отпускать нашу продукцию ни за рубли, ни за доллары, ни за евро, а только за наши контракты. Подробнее о контрактах мы разберем с вами завтра на следующем вебинаре. Сегодня я вас, вас немножко лишь ознакомлю с данным направлением. У нашей компании есть мультикошелек. Этот кошелек позволяет вам в одном месте хранить все известные криптовалюты, созданные на стандарте ERC20. В том числе в нашем кошельке есть Bitcoin и есть наш мегаватт-контракт. То есть вам не нужно, Тем, те люди, которые занимаются криптовалютой, они прекрасно понимают, что для хранения криптовалюты нужно вам иметь один кошелек. И, как правило, у людей в телефонах, в компьютерах по 20-30 кошельков разных криптовалют для того, чтобы пользоваться ими. Мы изменили полностью подход, и мы сделали мультикошелек. В одном месте вы можете хранить сразу все криптовалюты стандарта ERC-20, в том числе и биткоин. То есть это и удобство, и простота. В том числе мы решили вопрос поставки очередности наших генераторов для физлиц. То есть те, кто покупает раньше наши контракты, они отмечаются в системе блокчейн. И те, кто раньше купили эти контракты, те раньше и получат наши генераторы. Также в нашей компании запущен а, сайт в бета-версии. А, примерно через неделю или ориентировочно через 10 дней у нас выйдет уже профессиональный сайт, такого международного уровня, он будет на разных языках. А, до публикации осталось, напомню, примерно неделя, мы сейчас дорабатываем это все. И там будет больше информации, там будет больше видеоматериала, там будет больше инструкции. Но на данный момент, в принципе, этот сайт, который у нас сейчас есть, он уже информативный, на нем есть контакты всех официальных представителей во всех регионах России. Вот поподробнее сейчас остановимся на наших контрактах. То есть компания выпустила свои токены, которые называются Мегаватт контракт. У данных токенов есть три направления применения. Это Покупка электроэнергии от нашей компании, это покупка продукции нашей компании, в том числе без электростанций. И третье, это вы можете продать эти контракты по наследству, так как система блокчейн э, позволяет хранить электронные данные независимо э, от каких-то там третьих лиц, и поэтому сохранность данных ваших контрактов, она более надежна, чем сохранность, например, э, каких-то документов или электронных акций других компаний, которые явля не созданы на системе блокчейн. Что касается стоимости наших контрактов, на чем она основывается, как она формируется и сколько стоят наши контракты, вот сейчас подробнее об этом поговорим. Значит, наш контракт привязан к стоимости электроэнергии. Напомню, наш контракт называется мегаватт-контракт и заключает в себе 1 мегаватт-час электроэнергии. Так вот, стоимость с 1 января 2018 года за 1 мегаватт-контракт в нашей стране опубликована на сайте Министерства энергетики и составляет 3100 рублей. И наша компания также продает 1 мегаватт по 3100 рублей. Но так как мы, э у нас электроэнергия бесплатная от наших электростанций, мы можем снижать себестоимость электричества вплоть до нуля рублей. И поэтому наша компания снизила отпускную стоимость нашего контракта до 5 рублей в начале марта. И в начале марта до 15 числа наши контракты продавались по 5 рублей. Вот здесь на нашем сайте изображена схема роста стоимости контрактов. Стоимость контрактов каждые две недели меняется, и вы можете следить за тем, сколько будет стоить наш контракт в то или иное время. Вот, например, в марте, с 1 по 15 марта стоимость контракта составляла 5 рублей, с 15 по 30 – 10 рублей. Дальше, в апреле месяце с 1 по 15 число она составляла 50 рублей – в конце апреля стоимость контрактов составляла уже 90 рублей. Сейчас у нас май месяц, и вот на начало мая до середины стоимость контракта составляет 120 рублей. Вот те люди, которые в марте месяце уже приобрели контракты по 5 рублей, сейчас их активно некоторые люди активно их продают и при этом получают достаточно высокую прибыль. Но напомню, компания не приветствует именно продажу контрактов, спекуляцию ими и так далее. Поэтому мы не выходим на бирже, мы не выходим на ICO. Также мы снизили максимальное количество контрактов под одни руки. Раньше у нас в марте месяце сумма составляла 10 миллионов рублей. Сейчас в апреле месяце мы снизили стоимость, количество контрактов под одни руки до 5 миллионов рублей. То есть больше, чем на 5 миллионов рублей человек не может купить эти контракты. Почему мы приняли такое решение? Наша компания не занимается заработком средств, нам главное, чтобы люди максимально, максимально большое количество людей получило наши контракты. Чтобы когда наша продукция выйдет в свет в конце этого года, люди знали о ней, имели доступ к этой технологии и могли купить эти контракты. Также стоимость наших генераторов будет составлять примерно в два раза выше, чем стоимость существующих дизельных генераторов как посчитать стоимость нужного вам генератора. Например, вам нужен генератор на 30 киловатт. Это средняя, средняя мощность генератора для частного дома. Так вот, средняя стоимость 30-киловаттного дизельного генератора на данный момент примерно 300 тысяч рублей. 200-300 тысяч рублей. Так вот наш генератор без топлива такой же мощности будет стоить примерно 400-600 тысяч рублей. И для того, чтобы э, все население у нас имело возможности доступ к данной технологии, э, люди, особенно которые работают на предприятиях и имеют небольшой доход, в среднем там, 50 тысяч на семью, для того, чтобы они могли получить этот генератор, мы и рассказываем им о наших контрактах. Для того, чтобы купить э, такой генератор, на данный момент необходимо приобрести примерно 150-200 контрактов. Напомню, цена сейчас составляет 120 рублей, можете умножить их на 200, Получается, в принципе, там чуть больше 20 тысяч рублей. Это сто... Этой суммы хватит для того, чтобы сейчас купить контракты, а осенью получить генератор стоимостью 600 тысяч рублей. Если вам нужен генератор более большой больш... мощности, например, вы хотите в своем доме запустить какое-то промышленное производство, а, либо хотите использовать генератор в каких-то других целях, и вам нужны более крупные мощности, то вам нужно посчитать или связаться с официальным представителем, который поможет вам высчитать количество контрактов, необходимое осенью для покупки этого генератора, и приобрести эти контракты у официального представителя в том количестве, в котором вам необходимо. Напомню, что с 1 сентября стоимость контрактов будет уже 3100 рублей, и количество этих контрактов ограничено, их выпущено 380 миллионов штук. Если вдруг у вас появится желание эти контракты в какой-то момент продать, Напомню, наша компания не выводит эти контракты на биржу и нет в принципе никакого ресурса, на котором вы можете эти контракты сейчас продать. Но при этом компания ничего не, смо... не может сейчас в данный момент подделать с тем, что люди начинают просто друг другу рассказывать об этой компании и сами по себе продавать эти контракты. Например, вы купили контракты сейчас по 120 рублей, а захотите их продать в июне по 210 рублей. Для этого вам просто нужно будет рассказать человеку про нашу компанию, так же, как мы сейчас рассказываем вам. И человек, заинтересовавшийся в этой компании, в этой технологии, он будет обязан купить у нас контракты, так как наши генераторы можно купить только за наши контракты. И в тот момент вы можете ему сказать, что вы можете продать эти контракты ему напрямую, без официального представителя, без компании, и продать ему свои контракты, которые вдруг вам необходимо потребовалось продать и заработать деньги, либо просто у вас появилась нужда в финансировании. Поэтому проблем а, с продажей контрактов, в принципе, нет и сейчас. А с 1 сентября компания начнет выкупать контракты у населения по 3100 рублей. А, сейчас расскажу, откуда компания будет брать средства на выкуп этих, этих э, контрактов. А, те акции, которые сейчас выпущены, вот эти контракты электронные, их выпущено 380 миллионов штук, эти контракты выпущены для физлиц. Но помимо физлиц есть еще крупные игроки рынка международного уровня, крупные предприятия или представители других стран, которые будут покупать наши контракты для приобретения генераторов. Так вот, эти компании, они будут, после оформления нашей компании, они будут перечислять деньги в наш фонд на банковские счета. И в этих банковских счетах эти средства будут заморожены. После того, как мы будем поставлять генераторы тем странам, которые заморозят деньги на наших счетах, после того, как мы поставим генератор, эти деньги будут на счетах разморожены, и за счет этих средств компания будет развиваться, выкупать эти акции у населения, и тем самым вы легко сможете продать контракты обратно в нашу компанию. Также с 1 сентября, да, и вот эта сумма э, перечисления вот этих вот крупных игроков рынка, она превышает стоимость всех контрактов по 3100 рублей. Поэтому компания не будет э, э, иметь какую-то сложность по выкупу этих контрактов. Второе направление. Э, с 1 сентября выпуск акций будет, продажа акций на компании будет остановлена. И э, появятся люди, которые узнали о нашей компании, например, в октябре, в декабре. Кто-то в следующем году только узнает крупные промышленники, которым нужны эти генераторы. И они также захотят эти, нашу продукцию приобрести. Но приобрести их можно будет вот только за наши контракты. Так вот с 1 сентября на сайте будет опубликован реестр акционеров, которые хотят продать свои контракты. Вы будете внесены в эти списки, если вы желаете продать свои контракты, но стоимость этих контрактов вы можете там а, а, публиковать, ту которую сами захотите. Минимальная стоимость контракта будет 3100 рублей, но понимая, что спрос на эти контракты будет высокий, вы можете публиковать стоимость, например, 5000 рублей. То есть вы сделаете заявку, что я, например, там Иван Иванович, хочу продать свои контракты, там 150 контрактов, указывайте стоимость этих контрактов, например, по 5000 рублей и свои контактные данные, почту и телефон. Ваша заявка будет размещена на сайте в реестре акционеров, и с вами будут связываться те люди, которые хотят купить у нас продукцию или контракты, и они будут у вас просто эти контракты выкупать по той стоимости, по которой вы сами захотите. Также третье направление ⁇ это продажа контрактов в других странах. Так как наш контракт э, приравнен к стоимости электроэнергии, э, то, например, в Германии стоимость электроэнергии э, 19 тысяч за 1 мегаватт. То есть у нас в России один мегаватт контракт стоит 3100 рублей, а этот же мегаватт контракт в Германии будет стоить 19 тысяч рублей. Поэтому вы можете продать контракты за границу, э, либо будут люди, которые будут их там туда продавать, э, скупать их ну, у русских и подавать например, в Германии. То есть вот третье направление. Которая тоже позволит вам с легкостью продать контракты, получить деньги, и эти деньги использовать на развитие вашего производства, либо на развитие вашей семьи, вашего родового поместья, которое вы будете строить на основе этого генератора. Самое основное направление, которое, в принципе, сейчас люди рассматривают, это использование генератора для строительства дома где-то где там, где сейчас коммуникации не позволяют это сделать. Люди будут строить родовые поместья, либо открывать маленькие промышленные производства на основе генераторов. Кто-то будет делать инновационные проекты. Лично я сейчас занимаюсь переговорами с компаниями, которые производят пассажирские квадрокоптеры. И осенью этого года я покажу уже готовую платформу, то есть это будет квадрокоптер пассажирский, без кабины. Именно сама платформа, которая будет летать на основе этого генератора, и срок действия данного квадрокоптера будет составлять несколько десятилетий. То есть новый вид транспорта, который 10 например, там, или 30 лет, нужно будет заправлять, использовать какое-то топливо или менять батарейку. Стоимость данного квадрокоптера будет приравнена примерно стоимости автомобиля и это будет новый шаг в развитии транспорта в нашей стране и серийное производство начнется уже в следующем году а уже в этом году осенью мы покажем первую платформу которая будет летать на основе нашего генератора также здесь на нашем сайте вы можете пройти в раздел компании и в разделе контакты вы можете найти любого официального представителя из вашего региона если нет представителя в вашем регионе вы можете обратиться к любому из наших представителей он подробно ответит на ваши вопросы поможет приобрести контракты, поможет связаться с какими-то людьми, может быть, из за дела развития. Если у вас есть какие-то предложения по развитию нашей компании, наша команда постоянно формируется. В команде сейчас уже несколько сотен человек по всему миру. Примерно к июлю-августу у нас будет несколько десятков тысяч рабочих мест, которые будут задействованы на наших предприятиях по производству этих генераторов. Здесь на сайте вы можете найти почту. Вот, например, отдел развития, вы можете написать туда ваши предложения по развитию компании, с, нами, с вами свяжется наш специалист, и вы уже продолжите диалог с теми людьми, которые будут поддерживать то направление, которое вы нам предложили. Также на сайте опубликованы мои контакты, вы в любое время можете мне позвонить, у меня опубликован номер телефона, моя почта, без проблем, в любое время звоните мне, примерно до 21 часа по московскому времени. Также ниже идет список официальных представителей. Вот можете посмотреть, какое количество у нас официальных представителей на данный момент. Это только по России. Сейчас у нас выйдет новый сайт через неделю, и мы уже опубликуем. Количество представителей будет больше, опубликуем представителей уже в других странах. Также в разделе о компании. Вот если вы нажмете на само вот это значение компании, то здесь вы можете ознакомиться с нашей программой Free Megawatt Start, которую разработал наш учитель Александр Сергеевич Кугушов для изменения всей энергосистемы планеты. Также в данном разделе вы можете ознакомиться с патентами Александра Сергеевича Кугушова. У него их больше 10 штук. Все устройства запатентованы. На данный момент патенты зарегистрированы в Украине. Все устройства будут дублироваться и патентироваться во всех странах мира. Сейчас мы делаем уже несколько устройств в России, После того, как будет выпущена первая линейка генераторов, мы будем проводить сертификацию и патентовку в России, а затем и в других странах мира. Презентация генераторов в России будет... Мы хотели сделать ее на июнь месяц, но так как проводится чемпионат мира по футболу, нас сдвинули на 26 июля. Вот 26 июля будет проходить презентация этих генераторов в России, это будет мероприятия международного уровня, где будут люди с разных стран, где можно будет приехать, посмотреть на этот генератор, потрогать, пощупать его, посмотреть, как работают электроприборы от этого генератора, можно будет получить дополнительные ответы на вопросы, возможно, там будет продемонстрирована еще какая-то дополнительная продукция, которую мы к этому времени мы успеем уже сделать на основе нашего генератора. Вот в разделе компании вы можете прочитать нашу программу ⁇ Фримиговый старт ⁇ также вот здесь внизу опубликована есть ссылка на список патентов Александра Сергеевича Кугушова. Нажав на данную вкладку, вы сможете ознакомиться с патентами и перейдете в раздел на украинский сайт, где хранятся все патенты. Дальше. Вот этапы развития компании. Наша компания будет заниматься тем, что мы будем менять энергетику на всей планете, менять все электростанции, потому что мы считаем, что угольные электростанции в данный момент вообще не актуальны. Атомные электростанции несут колоссальный по всей планете. Каждая электро угольная электростанция сжигает от 5 до 10 вагонов угля в сутки. Если умножить это количество угля на количество электростанций, то получается неимоверное количество сжигания ресурсов только лишь для того, чтобы получать электрическую энергию. И в некоторых странах добыча этих ресурсов э, по стоимости превосходит стоимость электроэнергии, которую мы получаем от затрат этих ресурсов. Э, то есть получается такого рода черная дыра, которая втягивает в себя э, доходы стран, и при этом мы, вкладывая туда средства, получаем оттуда намного меньше, чем могли бы получать. И сто лет назад, когда Тесла дал людям э, возможность электроэнергии, Люди стали это использовать, но вот эти 100 лет до сегодняшнего дня, это все еще был переходный период, когда мы получаем электроэнергию от огня. Мы все еще живем при свечах, и вот только спустя 100 лет, сейчас, когда выйдут свет наши генераторы, люди начнут жить при электричестве. Вот такой интересный факт. И наша задача, это к 2033 году перейти уже на новые источники энергии, полностью убрать с планеты все электростанции для того, чтобы была э, хорошая экология у нас на земле, для того, чтобы люди могли жить, независимо от коммуникации проводов, э, строить дом там, где они хотят иметь транспорт, э, который не нужно заправлять, не нужно заряжать какие-то батарейки. ну Начнется такая, как мы говорим, новая эпоха, именно такая эра электриче... Электриче... новая электрическая эра. Также в разделе видео на нашем сайте вы можете ознакомиться с YouTube-каналом нашего автора Александра Сергеевича Когушова. У него уже имеется двухлетний канал, на котором есть колоссальное количество информации, которое необходимо знать каждому участнику. Это как ответы на технические вопросы по строению генератора, так и информация, которая жизненно необходима каждому из нас, Это и что такое электрический ток, и основные процессы, которые протекают на нашей планете. Зная, что такое электрический ток, вы можете понимать взаимодействие с этими процессами, которые сейчас происходят. Также наши компании знают уже э, в таких странах, как Германия, Китай, Болгария, э, с этими странами уже проведены переговоры, приезжали сюда представители, мы встречались с ними в Москве, все поддерживают наш проект. Но так как у нас нет юридического лица, мы не можем официально заявить о том, с кем мы провели переговоры. И после этого, как мы сделаем, подготовим все документы, примерно к концу мая, мы будем уже открыто заявлять, с кем, где мы проводим переговоры, с какими компаниями мы заключили контракты и так далее. Основная миссия нашей компании – это все-таки остановить землетрясения на нашей планете, которые усиливаются с каждым днем. Например, в этом году уже произошло более полутора тысяч землетрясений. На нашем сайте размещен электронный сервис для мониторинга землетрясений. Это продукт совместный это, с нашими да. учеными, геологами и американцами. Ребята разместили геологические, да, сейсмологические датчики на территории всей, страны, всей планеты – и в режиме онлайн мы можем отслеживать землетрясения во всех странах мира. Сейчас я попробую вам продемонстрировать данный сервис и покажу, как им пользоваться. Сервис на иностранном языке. Вот здесь включаете первую вкладку и выбираете третий раздел сверху. Вот загружается карта. Красными точками у нас обозначены землетрясения. Здесь мы можем видеть, что происходит на нашей планете. Вот тихоокеанская плита. Вы видите, по ее границам везде вокруг идут землетрясения. О чем это говорит? Это значит, говорит о том, что при добыче угля ядро планеты, масса планеты, она уменьшается. Мы сжигаем колоссальное количество ресурсов и выкидываем их в воздух. Обратно на Землю они не возвращаются. При этом масса планеты уменьшается, смещается ее ядро. При смещении ядра магма нагревается, и магма нагретая растягивает нашу планету, как футбольный мяч. Растягиваясь, планета трещит по швам, то есть вот эти литосферные плиты по стыкам, э, по стыкам идут разрывы, разрывы и движение этих литосферных плит. И вот мы можем видеть, как Тихоокеанская, океаническая плита э, отодвигается от американской Северной и Южной Америки. И вот в данном месте, вот где Северная Америка, идет э, сейчас самое большое количество землетрясений, самой больше. магнитудой, здесь идет разрыв. Данное землетрясение также проходит в Европе, вот здесь вот в районе Турции. Мы сообщаем о том, что это осенью, здесь будет опасно находиться, особенно летать на самолетах в данном районе. И людям стоит задуматься, людям стоит задуматься о том, почему это происходит. А происходит это потому, что мы сжигаем колоссальное количество ресурсов только лишь для того, чтобы иметь электрическую энергию. Вот прошу обратить ваше внимание, что вот эти красные точки ⁇ это землетрясения, которые произошли за 24 часа, за сегодня. Вот здесь, нажимая на кнопку ⁇ Settings, вы можете показать землетрясения за последние две недели. Вот посмотрите, какое количество землетрясений было за последние две недели. Посмотрите, какое колоссальное количество землетрясений. И все это связано с тем, что видосферные плиты растягиваются, идет разрыв и срочно необходимо останавливать угольные электростанции для того, чтобы перестать сжигать ресурсы. Также Александр Сергеевич разработал план, где будут добываться ресурсы для производства этих генераторов. С помощью этого мы уравновесим массу планеты, ведем э, гармоничное движение наш земной шар, и вот этот вот разрыв летосферных плит остановится. Поэтому нам нужно действовать быстро, нам нужно все электростанции во всех странах Провести на них модернизацию, именно выбросить эти старые генераторы с этих электростанций и поставить туда наши генераторы. После этого все электростанции перестанут принимать уголь и другое топливо для вращения этих генераторов. Тем самым мы снимем нагрузку на все страны по добыче ресурсов. Также для тех людей, кто проживает в Европе и в опасных участках, мы предлагаем скачать мобильное приложение на свой телефон, чтобы всегда в любое время вы могли мониторить, где и когда вокруг вас происходит взаимотрясение, какой магнитуды, для того, чтобы обезопасить себя и свою семью на данной территории. Также мы сообщаем о том, что на территории России самое безопасное место в плане сейсмологии. То есть на данном на нашем материке можно строить и... Строить планы на много десятков лет или сотен лет, не боясь того, что наш материк будет разрушен или будут какие-то землетрясения. Но в таких местах, как Турция, и Северная Америка, особенно Северное побережье, то есть Западное побережье, на данных местах находиться в этом году опасно. Опасно, в прямом смысле этого слова, вы можете промониторить, посмотреть в Ютубе ролики или в Гугле, посмотреть видео людей, которые присылают их с данных мест, где проходят эти посмотреть, что там происходит. Там на самом деле идут разрушения, пожары и так далее. Если у вас возникают какие-то вопросы, то у нашей компании... Есть группа в социальных сетях, есть канал э, в Ютубе, есть канал ВКонтакте, о, есть канал в Телеграме, где вы сможете всегда добавиться. Вот здесь внизу есть ссылки. Сейчас у меня интернет прогрузится. Вот есть ссылки на контакты где всегда люди могут ответить на ваши вопросы. Там есть уже и официальные представители, и наши акционеры, которые уже приобрели наши контракты, и они с легкостью смогут ответить, в принципе, на все ваши вопросы. Завтра мы продолжим данный, данный вебинар, завтра мы рассмотрим техническую часть устройства. Также мы, я отвечу на те вопросы, которые у вас сегодня накопились. К сожалению, сегодня мне нужно ехать в аэропорт. Как вы понимаете, там нельзя опаздывать, потому что... На завтра у меня уже там назначена встреча на Новокузнецке, и мы летим смотреть предприятие. Поэтому на сегодня наш вебинар заканчивается. Подготовьте на завтра свои вопросы. Завтра в это же время в 17.00 по Москве мы с вами подключимся. Я начну с того, что отвечу на вопросы, которые у вас сегодня накопились, и расскажу больше о технической части нашего генератора, а также расскажу еще о планах, которые строит наша компания на ближайшие месяцы и до конца этого года. Спасибо за, то, что вы провели наше время. Спасибо за то, что вы нашли время, потратили его на наш вебинар. Я думаю, что ту информацию, которую вы сейчас начинаете получать, вы будете ей пользоваться, также передавать ее своим друзьям, родственникам, знакомым. Данная информация является очень важно для всех. Также технология, которую мы сейчас производим, будет востребована по всему миру. Нам бы хотелось, чтобы люди больше узнавали о этой технологии, приобретали сейчас контракты для того, чтобы более дешевле приобрести наши бестопливные электростанции. Также приобретая контракты, вы поддерживаете нашу компанию, помогаете ей в развитии. Мы в этом году уже запустим несколько предприятий по производству этих генераторов, и вы сможете получить эту продукцию уже к концу этого года. На основе этой продукции вы сможете э, проектировать и продумать свое будущее, где вы будете строить дом, э, какое производство вы будете организовывать на основе этого генератора, либо будете строить какой-то инновационный проект или продукт на основе этого генератора, что поможет развиться вам и вашей семье, и вашим близким. Данная технология необходима всем. Э, обязательно смотрите, следите за нашими новостями. Задавайте вопросы нашим официальным представителям и рассказывайте о нас своим друзьям и знакомым. Я еще раз благодарю вас за то время, которое вы провели сегодня с нами. Завтра обязательно приходите на вебинар и готовьте свои вопросы. На сегодня я с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч.